Слушать музыку в стандартном приложении ВК безлимитно теперь возможно! Мои хорошие знакомые недавно запустили конкурс на iPhone XS, несколько AirPods и копии своих платных программ абсолютно бесплатно для своих новых пользователей в честь анонса новой утилиты VideoProc. Программа позволяет скачивать видео и конвертировать их в различные форматы, подходящие для загрузки на iPhone или iPad с iOS 12 на борту. Например, я попробовал и, знаешь, мне понравилось! Чтобы принять участие в конкурсе, как это сделал программу прямо сейчас по ссылке в описании к этому видео и следуй дальнейшим инструкциям. Все подробности в описании. Ограничения на прослушивание музыки во Вконтакте вели еще полтора, если мне не изменяет память, года назад. И если этот недуг стандартного клиента вас не устраивает, покупаем ежемесячную подписку за 149 рублей в месяц и ограничение тут же пропадает. Однако зародилось так испокон веков, что ну не любят наши люди подписки на всякие сервисы. Не понимаю почему, но даже когда я смотрю на игры с стоимостью 15 рублей в App Store, уже жаба начинает прям таки вот прям душить. Ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, если, ну, у тебя тоже есть внутри. Так вот. Я, сам того не замечая, обнаружил, что хоть Apple и борется за авторские права в своей операционной системе, что кстати является причиной удаления различных приложений для скачивания музыки из ВК в App Store, однако разработчики сами внедряют в систему функции, которые помогают обходить некоторые ограничения. Чтобы вернуть возможность безлимитно прослушивать музыку в ВК, а не 30 минут как положено, заходим в настройки, в строке поиска пишем «Гид доступ» и активируем данную функцию. включаем тумблер напротив параметра быстрой команды, устанавливаем изичный пароль вроде 6 нулей или 6 единиц, на твой вкус, активируем ползунок напротив функции Touch ID или Face ID. Как это работает? Заходим в стандартный клиент ВК, быстро нажимаем на Home button на iPhone 8, 7 и ниже, или Power button на iPhone 10 и выше, три раза и активируем гид доступ внутри приложения ВК. Далее необходимо выбрать любую мелкую область, как показано на видео, ну или же можно ее вообще не выбирать как тебе уже опять же хочется и начать гид доступ. суть в том, что вконтакте блокирует возможность слушать музыку даже когда экран айфона выключен, не говоря уж о фоновом прослушивании. так можно же отключить автоблокировку и делов то тоже верно мыслишь, но положить телефон в карман или в сумку ты не сможешь, потому как обязательно что-нибудь нажмется. телефон кому-то напишет или не дай бог вообще позвонит с гид доступом все гораздо проще. клавиша блокировки экрана устройства деактивируется, ну то есть выключи и за счет этого мы защищаем себя от случайных нажатий, чтобы не было непредвиденных казусов, описанных выше. Когда же будет необходимо отключить гид доступ, просто приложи палец к Touch ID, либо используй Face ID на новых iPhone. Или же если функция работает коряво, а оно так и есть, то просто вводи пароль. Если способ тебе понравился, поставь лайк этому видео и обязательно подпишись на канал, а также мой инстаграм. Ссылки на все есть в описании под этим видео. До скорого, пока-пока!